Приветствую вас, меня зовут Александр Бакин и сегодня я расскажу вам, как зарабатывать по-настоящему хорошие деньги на создание сайта. Последние 7 лет я помогаю людям осваивать одну из самых перспективных онлайн профессий – создатель сайтов. И за это время у меня накопилось столько опыта, что очень часто получается так, что человек только, то есть ученик только начинает задавать вопрос, я уже знаю на него ответ. Раз вы смотрите это видео. Значит, у вас есть какая-либо из проблем, которые я написал на этом слайде. А возможно, у вас в голове живет или поселился какой-то миф, в который вы свято верите. Может быть, вы думаете, что сайт сделать сложно? Ну, в принципе, да, так думает большинство начинающих. Или вы уверены, что для того, чтобы делать сайт, нужно много лет изучать программирование. Это нудно, долго и вообще не для вас. А может быть, вы слышали, что сайт сделать очень дорого, а у вас нет большого бюджета для этого? Возможно, вы уже пытались сделать свой сайт, но у вас ничего не получилось. И это произошло не из-за того, что вы что-то там не смогли сделать, а потому что учителя были такие. Не объяснили, не рассказали, не показали, не довели до результата. И как результат вы потеряли время, силы, меры и так и не сделали свой сайт. Есть, кстати, также мнение, что сайт нужно делать на каком-либо конструкторе и потом всю жизнь платить за него немалые деньги. Вот эти и другие многие причины не позволили вам не только сделать сайт, но и отбили всякую охоту этим заниматься. Но ведь мы с вами пришли в интернет не для того, чтобы тратить свое время, силы и нервы на то, что не приносит нам никаких результатов. Мы ведь не для того приходили в интернет, чтобы только тратить деньги. Мы хотим зарабатывать. И пусть эти заработки будут не миллионными, но свои 100-150 тысяч вы просто обязаны научиться зарабатывать. И в этом вам точно поможет разработанная мной технология обучения, благодаря которой вы очень быстро не только сделаете свой сайт, но и начнете зарабатывать на этом. И хорошая новость заключается в том, что я создал простую и понятную систему, благодаря которой вы за 1-2 часа в день овладеете навыком создания сайтов и станете мастер в этом деле, зарабатывая одну-две московские зарплаты ежемесячно. Как вам идея получить такую систему и вместе со мной пойти в увлекательнейшее путешествие, чтобы стать создателем сайта номер один и начать зарабатывать? Сама технология состоит в том, что вы, я и еще пара-тройка человек в определенное время, удобное для каждого ученика, связываемся через какой-либо мессенджер, либо через Zoom. Я вам даю новую, максимально прикладную информацию, которую необходимо внедрить на ближайший период. А вы каждый по очереди показываете свой экран компьютера и задаете свои вопросы. То есть что-то у вас не получилось, и вы это спокойно демонстрируете, показываете, спрашиваете, я помогаю вам. У меня, помимо этого, есть доступ к каждому вашему учебному сайту, и я вижу абсолютно все, что вы делаете изнутри, то есть снутри администраторской части. А значит, могу максимально правильно указать на ваши ошибки, и вы без нервов и потерь времени... Моментально их исправляете. У нас с вами возникает, так сказать, максимально живое общение в реальном времени. Вы обучаетесь и тут же получаете не только ответы на свои вопросы, не только помощь и поддержку, но гарантированный результат, вы его сразу видите. Вам не нужно искать какую-либо информацию в YouTube, там, открывать Google или Яндекс. Вы получаете абсолютно все, что вам нужно, непосредственно от меня, то есть от тренера. А значит информация максимально актуальная, то есть свежая, и вы ее тут же внедряете в свой проект. И все это без изучения программирования, то есть сайты, сможет делать даже тот, кто никогда не был и не станет технарем. Для кого слова IP-адрес, домен, хостинг и так далее, какие-то ругательные. И это настолько мощная технология, что человек, который даже в мыслях не мог себе представить, что он сможет делать какие-то там сайты, начинает делать профессиональные сайты. И не просто их делать, но и зарабатывать на этом. А это очень важно. Если вы хотите узнать, что вам нужно предпринять для того, чтобы начать зарабатывать на создании сайтов, нажимайте на кнопочку под этим видео.